Здравия вам, господа бояре! Сегодня у нас в гостях боевой Олен Димасик, который нам расскажет, как правильно жить. Он пускай рассказывает, а мы поржем и посчитаем все пункты ТП Бинга, которые он собрал. Хочу выразить свое мнение по поводу вот этой бодяги, которая продолжается сейчас, по поводу отношений мужчин и женщин в семье. Там девочкам можно, мальчикам нельзя, почему так и так далее. В первую очередь подобные вещи рождаются из того, что мужчина недоволен своей жизнью, да? То есть мужчина ноющий и ворчащий, почему ей можно, а мне нельзя, а, как правило, это мужчина а, неудачник. ТП бинго номер один. Как бы опущенный такой, да? В том числе это же своей бабой. вот он говорит, почему ей можно, мне нельзя, вот такой вот, а мама мне рассказывала совсем другое, да? Вот, и начинаются отсюда вот эти вот писанины о том, что бабам надо там то, бабам надо то. Ну вы, блядь, сделайте сначала, вот то, что вы говорите, пишите, вы для начала сделайте, как бы это вот, да, живите без баб, дрочите друг другу. ТП-бинго номер два. Сейчас он весь ролик будет распинаться, как он свою бабу одевает в шубы, обеспечивает и зарабатывает для нее бабки. А в это время прозревшие товарищи впаривают ему полисы осага и Каска и прочего страхования. Если ты еще не в теме, тебя готов обучить один из моих подписчиков. Он предлагает построить свою партнерскую сеть для заработка на страховании. Его система привлекательна тем, что можно зарабатывать не только продавая непосредственно полисы, но можно еще зарабатывать на своих партнерах. Только подумайте, вам потребуется всего лишь 15-20 минут времени для оформления одного полиса, а премию за это оформление вы получите хорошую от 500 до 1500 рублей. Никаких вложений не требуется, нужен только смартфон, либо компьютер с выходом в интернет. Если хочешь знать подробнее, ссылка на Алексея в описании к этому ролику, он тебя проконсультирует бесплатно, расскажет что и как. А мы продолжаем рассматривать поближе нашего боевого оленя Димасика. Все отношения, да, давайте я выражу свое мнение вам, для того, чтобы как бы вот все точки над «и» поставить, то задолбался всяким мудакам писать ответы. ТП типа бинго номер три, мудак. Я женат больше 20 лет и до сих пор люблю свою жену. Вот это олень. Живет со стареющей, мразнеющей бабой и думает, что он поймал звезду с неба. Да, у нас по, по молодости были терки и притираться приходилось, и все очень в принципе прилично. Но потом э, все встало на свои места. Потом просто тебя загнали под шконку, и ты там теперь с тех пор сидишь, зарабатываешь всю жизнь своей бабе на все ее хотелки, как она и хотела. Наверное, у вас были какие-то семейные конфликты. Ты говорил, я хочу на рыбалку, я хочу новую машину, я хочу новый компьютер. А баба тебе говорила, нет, я хочу новую шубу, я хочу еще раз в Турцию, без тебя желательно. Я скажу так, для того, чтобы с женой общаться... Правильно, да, для того, чтобы в семье было все хорошо Нужно быть в первую очередь друзьями Друзьями А не кто кого там загнобит Интересно, Димочка задавал себе вопрос Нафига ему вообще сдалась эта семья Дружить-то с женщинами можно и так Обычно, когда мужики начинают Вот она такая-сякая там и все это Это значит, что баба его гнобит по полной это тебя баба гнобит по полной, раз ты с ней живешь 20 лет, тебя загнали под шконку, ты выполняешь все бабские хотелки, и ты думаешь, что жизнь удалась. Это тебя баба гнобит, а мы-то свободные люди, нас никто не гнобит. И рождаются подобные моменты именно из-за того, что э, мужчина позволяет это делать, потому что у мужчины нет члена, в аллегорическом смысле, конечно. Когда у мужчины нет члена, этот член вырастает у его жены. Вот, поэтому, ребята, если вы хотите, что... Девочка, мы поняли, что у тебя конкретно жена с членом. Это прям видно. Чтобы женщина ваша оставалась женщиной, чтобы отношения у вас с ней оставались именно отношения мужчины и женщины, вы должны быть в первую очередь мужчиной с членом. Да, мужчина с членом. Вспомнился такой анекдот. Два педераста трахаются. Один говорит, эй, аккуратнее, мне больно. Второй говорит, терпи, ты же мужик. Вот Димочка, наверное, про мужиков, про таких рассказывает. Терпи, горбатая гора, все дела. И отсюда, соответственно, выходит следующий момент. Если у мужчины все хорошо... Если мужчина доволен своей жизнью, у него все налажено, жена его любит, как в моем, в моей ситуации. Я... Ты э, реально думаешь, что у мужчины все в жизни хорошо только тогда, когда у него есть жена, и которая его любит? Да ты посмотри на себя! Честное слово, но на тебя смотреть тошно, жалко. Ты замотанный на работе, чувачок. Ты уже сейчас прям куда-то едешь. Ты не можешь просто взять и записать видеоролик, например, на природе, как я это делаю. Я сейчас записываю студию, студию, потому что вот такие ролики мне с ноутбука записывать вот где-то на природе не с руки. Там звук не такой будет. Но ты-то не можешь себе этого позволить. Дурачок. И знаете, если мне жена говорит, допустим, такие моменты, как «Ну я же девочка, типа». Да мне это нравится, потому что я ее люблю. Это знаете как, это как ухаживание мужчины и женщины. То есть у тебя жена с членом, но она тебе говорит, что она же девочка. И ты такой, ну да, да, она же девочка. Все мужчины, если он не конченый говно, то он когда-то был влюблен, когда-то ухаживал за девушкой. И девушка э, как бы отвечала ему, да. Вот у меня, то есть я так сейчас с женой, у меня продолжаются отношения любимых людей 20 лет 20 лет он ухаживает за своей женой представляете сколько солисты баб уже поменяли за это время понимаете у них каждый раз все по-новому вот этот эффект новизны этот сумасшедший романтический секс с новой женщиной каждый раз а ты-то что забыл зачем тебе вот это все ну ладно мы послушаем <с> мы послушаем как ты под шконкой живешь и как тебе там хорошо давай дальше и не только я как бы делаю уступки жене, и она мне делает уступки. Сам. Он еще и уступки ей делает. И у нас складываются вот отношения двух влюбленных людей, двух друзей. Ага. Вот. Так вот, если мужик а, недоволен, и если мужик ноет, почему им там бабам нельзя там давать то, бабам не... нечего, все деньги мои никому ничего не дам, пусть она мне сама там что-то делает. Я не хочу, я хочу, чтобы бабы, как этот чувак один пишет дырки типа блядь, я хочу, чтобы дырки мне давали. Вот. А я ни хера ничего за это не делал. Да пошел ты нахер, кому ты нужен, чему блядь? Короче, Димочка, я так понимаю, по виду тебе лет 35, и осталось тебе жить, наверное, лет 10 или 15. Дольше мужчины в браке не проживают. Ты вот, пожалуйста, задумайся над своей жизнью, вообще правильно ли ты живешь? Что ты там любишь, что ты там делаешь? Остальные мужчины живут счастливо, а тебя загнали под шконку, и ты думаешь, что это как бы норм? Почему так говорит? Потому что это неудачник, потому что у него этого нету, он хочет этого, но у него этого нету, да? Чего он хочет? Замуж он хочет? За твою жену с членом? Да нет, спасибо. За жену с членом не надо нам свою стареющую, мразнеющую предлагать, спасибо, мы таких видели много. Почему баба можно? Да потому что баба можно, а тебе нельзя, блядь. А почему, так и не объяснил, да, почему женщины там говорят, там, нам надо вот место уступать в транспорте, ты беременная или что, что с тобой случилось, ты просто баба, понимаешь, ты же можешь как женщина таскать шпалы, там, управлять самолетом, там, рулить кораблями, и реально я видел таких женщин, они умеют все, а вот в транспорте им, видите ли, место уступи, да, да я может мужчина, я с работы может еду. Димочка, ты вообще как вот к этому относишься? Это равноправно или неравноправно? Или ты все-таки сторонник у нас матриархата? Понял, потому что ты так сам живешь, ты так сам построил. И если ты недоволен своей жизнью, значит ты опущенный, чмо. То есть ты должен построить так свою Вот это просто верх Димкиной философии. Если ты чем-то недоволен, то ты чмо. Представьте. Давайте загоним чувака под шконку, будем его кормить дерьмом, отбирать у него все, все деньги. И, как бы если он будет недоволен, то он чмо. Давайте его на парашу посадим, да? Если он будет недоволен, то он чмо. Димочка, дорогой мой, если ты чем-то в жизни недоволен, ты берешь это и меняешь, и делаешь так, чтобы быть довольным своей жизнью, а не наслаждаешься своим чмошным положением, и такой сидит, знаешь, он на параше, там, или под шконкой такой, весь такой, я, я не чмо, мне все нравится, да. Таким образом, что ты должен оставаться доволен своей жизнью. То есть у тебя должно быть всю жизнь заживись. И ты должен любить свою женщину, потому что это твоя женщина. Потому что ты ее муж. Димочка, я тебе открою глаза. Не бывает твоей женщины. Бывает только твоя очередь. Ты спроси у своей жены, сколько у нее было до тебя. А потом спроси, сколько у нее было во время тебя. А еще сходи, ДНК-тест сделай. Может, что интересного узнаешь. Ты должен гордиться своей бабой, как она есть. Если она тебе не нравится, как одевается, как выглядит. Сделай так, чтобы она одевалась, хорошо выглядела. Ты будешь гордиться. Это... Чувак, если тебе не нравится, как баба одевается, поменяй бабу. Не надо ее одевать. У Понимаешь, нормальная баба знает, как одеваться. Если твоя баба не знает, как одеваться, ее надо поменять. Идешь на мойку, моешь свою сраную, блядь, там, э, эту, блядь, Ладу Гранда, нахуй, или Приору, блядь. А жена у тебя сидит, нахуй, без, без э, там, каких-то обновок, да, блядь. Вы поняли, да? То есть ты езди, чувак, в грязной машине, в Ладе Гранде езди, но жену содержи. Вот как вообще такие люди живут, я не понимаю. Ну, как они вообще, в принципе, до не пенсии-то доживают, там, лет до 50 с такими убеждениями. Тебе не стыдно самому, как мужику, блядь? Что ты, с одной стороны, у тебя, как говорят, как бабы говорят, губы накрашенные, а жопа грязная. Так вот, у тебя от того ты и ноешь, потому что тебе не нравится, как ты живешь. Ну, блядь, ну ты только ты, в этом только ты виноват, что ты так живешь, блядь. В этом только ты виноват, больше никто. То есть это, это ты построил свою жизнь. Это ты как мудила пьешь каждую пятницу, блядь. Это ты как мудила, блядь, тратишь и знает куда деньги, вместо того, чтобы, блядь, что-то сделать в своей жизни, да? Вместо того, чтобы жене купить новую шубу. Каждый год надо покупать жене новую шубу. Димочка у нас все хорошо. У нас все хорошо. Ты просто узнал, что у нас все хорошо и решил возмутиться. Как же так? Я опущенное чмо, сижу под шконкой, периодически на параше, но мне кажется, что я не чмо. Нет, Димочка, ты чмо. Может быть, открыть ИП, блядь, или еще что-то, попытаться что-то подергаться лапками? Нет, блядь. Ты каждый раз, нахуй, когда идешь срать, блядь, ты берешь телефон, блядь, и пока жена не пишет, не, не видит, ты вот пишешь вот эту вот хуйню, что бабы козлы все, блядь, в то время, когда на тебе жрать готовят, блядь, козлу, блядь. Жрать тебе готовят, отправляет тебя побыстрее в могилу. Мы такое уже слышали. Жрать, Димочка, мужчина должен готовить сам себе. И мужчины это лучшие повара на свете. Неужели ты не умеешь сам себе готовить? Неужели ты такая мамина пися, что тебе нужна обязательно жена, мамка такая, которая 20 лет за тобой будет бегать, говно убирать, наскитывая, трусы стирать, еще жрать тебе готовить? И этот человек пытается нас, прозревших солистов, жизни учить. Разве так можно? Разве это по-мужски? Разве это нормально? Ты будь мужиком, ты наладь свою жизнь так, как нужно. Это... Будь мужиком, блядь. Это не значит, что нужно пойти отпиздить свою бабу. Это твоя женщина, это ты, как бы ее муж. Если, если твою бабу кто-то другой мужик будет бить, ты же, блядь, не будешь ему помогать, да? Ты же, ну, может, кто-то из вас и будет, хуй знает. Вот. Но ты скажешь, ты что, бьешь мою жену? Так ты-то, блядь, какого хуя обижаешь свою бабу? Это твое, это твоя жена. Это, блядь, не баба, которой ты что-то должен. Это твоя жена, блядь. Девочка, а твоя жена, это не баба, которой ты что-то вечно должен. Объясни мне, пожалуйста, вот твоя жена, ты ей не должен нифига, ты только что распинался всю дорогу, что ты ей должен постоянно, и теперь говоришь, что твоя жена, вот она чем отличается от бабы, которой ты должен? По-моему, жена это такая баба, которой мужик должен вообще вот по гроб жизни, он ей все время должен, в том числе и ты. Ты должен, блять, чувствовать гордость за то, что ты такой перец, блять, и у тебя такая жена, А если ты не чувствуешь, то нахуй ты, блять, живешь на свете, ты чему блять? Слушай, нахуй ты живешь на свете под шконкой и на параше? Вот нужно быть, блять, не на баб смотреть. Почему им можно? Почему она говорит, я девочка, блять, не можно? Да потому что им можно, потому что ты сам, блять, так поставил. Потому что ты сам нихуя ничего нигде не решаешь. Димочка только что поделился своим опытом. Он сам нигде ничего нихуя не решает. И если вы не хотите, блять... Я начинал свою, блядь, ИП, там, начинал все это, с, блядь, с коленок на компьютере, блядь, ну, со старого ноутбука, блядь, купленного там за полторы тысячи, блядь. Я снимал с какой-то бабой, блядь, офис на двоих, там, малюсенькую комнатушечку, блядь, начинал. Ёб твою мать, с ничего, блядь. С какой-то бабой снимал, а теперь с какой-то бабой, наверное, с другой живет, и он ей по жизни должен. Димочка, а что с той бабой, которая тебе помогала офис снимать? Вот, может, она была нормальная, если ты с ней на двоих снимал офис, она ж платила за офис? Нет, ты решил э, рухнуть в иллюзию, что ты можешь своими деньгами какую-то бабу купить и сделать ее женой. Чувак, у меня для тебя плохие новости. О, блядь, нет, сука. А, баба, можно нам нельзя? Ай, меня обидели, блядь. Вот я лошара такой, нахуй, посмотрите. Надо по-другому, да мы... Да нихуя ты не сделаешь, если так ты моешь. Нихуя. Кстати, еще одно ТП-винга. Меня обидели. Ну, в форме вас женщины, наверное, обидели. Нет, Димочка, нас женщины не обидели. Мы женореалисты. Поэтому мы живем совершенно по-другому. Мы живем не так, как ты. Некоторые солисты снимают целые яхты, нагоняют туда блюдей, чпокают ее, потом топят эти яхты. Так они развлекаются. А ты всю жизнь с одной стареющей, мразнеющей, непонятно, зачем тебе нужной бабой, на которой ты тратишь все свои бабки. И где-то, видимо, ты просрал хорошую женщину, которая снимала с тобой на двоих офис. Которой не надо было с тебя тянуть вот это все и делать тебя настоящим мужчиной, загнав под шконку и посадив на парашу. Самое-то паршивое в том, что ты уверен, что так и надо. Бедняга, ты неизлечим.